Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет на обзоре интересный проект Ценфура Сейчас мы посмотрим вкратце, рассмотрим для чего был создан данный проект, на какой платформе он стоит, как он работает Как видите цена токена сейчас рисуется 25 центов Биржа у нас есть уже в В общем это у нас получается революция в энергетике. То есть проект создан для максимального достижения зеленой энергии. Также это все будет работать на блокчейне. Это у нас на протоколе ERC-20. В общем это готовая к запуску сеть распределенных энергоресурсов также Ценфура будет инвестировать и эксплуатировать собственные физические активы для производства и скажем так, доставки поставления энергии что позволит как бы, быстро внедрить платформу Ценфура и как бы, токен сразу же одновременно также Ценфура будет поддерживать квалифицированные глобальный. скажем так Трубопровод, развитие, то есть с мощностью более 2 гигаватт. Это довольно-таки серьезный поток у нас получается. Также запланированный запуск самой платформы. Это то, что уже получается в конце 2019 года запустили саму платформу у нас. И что у нас следующее. Новая платформа, то есть для реализации решений, распределенная возобновляемой энергии. Также использует ячеистую инфраструктуру обеспечивающую сетку в режиме реального времени с проверенной аналитикой данных в сочетании с возможностями искусственного интеллекта. Также истинная поддержка интеграции до 100% возобновляемой энергии в сеть. В общем, платформа для торговли энергией будет включать сквозную интеграцию однорановых P2P, а также традиционных аналитических рынков. Как вы видите, у нас есть адрес смарт-контракта. Всегда можно зайти, его можно моментально проверить. Всего у нас будет полтора миллиарда токенов. Десятичные дроби у нас, если добавлять в MetaMask. Это у нас 18 символ XCF тип у нас ERC20. То есть написать только достаточно будет тикет. Я думаю, он уже автоматически сразу все подтянет. Как бы по токену у нас немножко понятно уже. Ну, можно еще что-то добавить. То есть это будет все построено на солнечных батареях, ветряных мельницах. Поэтому как бы, при выработке электроэнергии он, образует, он преобразуется в токены. То есть те же самые доллары США. Будет зеленая энергия, только не в долларах будете платить, а будете платить в токенах. Ну, в принципе, неплохая идея, чтобы подтянуть платформу. Я думаю, в развитых странах это будет очень-очень актуально также это обеспечивает ну, прозрачность на уровне блокчейна а, то есть от солнечной панели до хранилища и использование энергии в торговле. то торговле все банально просто я думаю здесь даже с этим нам не стоит заморачиваться а, так что у нас еще интересного а, также цинфура вместе C4D передадут первые токенизированные активы микросетям, то есть такие провинции как Гаутенг в Южной Африке в течение первого квартала 2020 года эти микросети будут обеспечивать энергетическую безопасность для закрытых жилых кварталов, то есть уменьшает зависимость от национальной электросети и окажут положительное влияние на электросеть и, скажем так, на окружающую обстановку. Как вы видите, даже иллюстрация есть, как у нас будет получается проходить поставка, смарт-контракт, цена, купил-продал, там, то есть, все банально просто. Можно будет также посмотреть дальше. В общем, каждый Элементы этих возобновляемых энергетических активов от э, генерации до хранения, постоянных платежей, опять же, к месту жительства, э, будут использовать технологию на платформе XCF-токен, то есть самой Ценфура, для наиболее прозрачного, эффективного производства возобновляемой энергии в Южной Африке. Как вы видите, это сейчас больше нацелено на слаборазвитые страны. Хотя я так даже сказать не могу. Потому что Африка и Индия уже начинают выбиваться на новый уровень. Сейчас еще пройдет 5-10 лет. И они будут просто в топе. Они будут на первом месте по, вс по всем этим моментам. То есть и зеленая энергия, и по блокчейнам они мощные, ребята. То есть, я думаю, они скоро пойдут в топ. А, также 16 числа... Получается, был пресс-релиз, была проведена регистрация на бирже, в итоге потом 7 апреля, а торги начались 9 апреля 2020 года. Это первый, получается, публичный листинг вне платформы CINFURA. Market используется как часть решения на основе блокчейна для управления активами, и возобновляемой энергии, то есть токенами, доступные пары там. Ну, сейчас мы к этому перейдем и вам все покажу. В принципе, здесь у нас все понятно, ничего сложного нет. Можно посмотреть, как это идет распределение, сколько куда токенов двигается. Можно проверить все адреса, то есть адреса команды. Сколько они имеют, сколько они могут отправить и тому подобное ну, Судя по всему, в принципе, неплохо так они Я не знаю количество людей в команде Но тем не менее, на команду 90 миллионов токенов при цене 25 центов Это получается, грубо говоря, 20 миллионов долларов Если бы, конечно, такие объемы хорошие были 20 миллионов долларов чисто на зарплату команде конечно поражает неплохая работа в общем по распределениям здесь все понятно понятно что разработчики тоже хотят на этой идее заработать и довольно таки неплохие деньги к этому стремятся это уже очень хорошо Соответственно, что они будут развивать платформу и батареи солнечные, то есть, будут это двигать по миру. Так, в общем, что у нас есть? Биржа. На бирже вы можете, как я вам говорил, да, в парах. Ордера на покупку, конечно, такие себе стоят. Ничего там прям такого сверхъестественного нет. Нет. В общем, ну, да, люди сейчас покупают, покупают на копеечки, кто-то покупает, кто-то продает, постоянно идет оборот средств. Я сейчас поставил на продажу там 95 монеток, потому что сейчас небольшой откат пойдет в паре, чтобы потом, когда э, цена немного упадет, я опять подкупить монетку. У них есть э, Twitter, Twitter твиттере у нас здесь новости, обновления. Также есть телеграм. Ссылочки будут все в описании. Так что заходите, смотрите. Внедряемся в проект. Каждый может по-своему видеть, как на этом заработать денег. На этом у меня все. Давайте, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.